Всех приветствую на канале Техорбита. Попросила у меня дочка выжигатель по дереву. Но так как, если раньше, в советские времена, они были практически в каждом детском или хозяйственном магазине, то на сегодняшний день такие выжигатели днем с огнем не сыщешь. Заказывать только из каких-то удаленных источников, и то они стоят недешево. Разумеется, у меня сразу зачесались руки сделать самостоятельно такой выжигатель. Во-первых, и дочке угодишь, и материал для нового видео. В сети посмотрел много разных способов изготовления такого выжигателя. И, сделав выводы, у меня появилось два «но» по этим видео, где учат делать выжигатели по дереву. Об этом расскажу в конце ролика. А пока приступим к изготовлению. Итак, выжигатель по дереву своими руками. Поехали! Вообще сразу скажу, именно обязательно я никакие комплектующие к нему не искал. Просто открыл кладовку и начал собирать из того, что у меня есть в наличии. В качестве ручки выжигателя я взял обычный кусок металлопластовой трубки. Далее в кладовке также я нашел два кусочка медной проволоки, миллиметра 2-3 в диаметре, ну в общем, которая была. Также распотрошил бытовые клемники и вынул из них два латуневых зажима. Далее для самого жала выжигателя нам понадобится игла от шприца, для подключения также раскопал провод от бытового прибора, который подключался в 220 вольт. И последнее взял клемник, который у меня был в наличии, для подключения выжигателя к блоку питания. Ну и также в ходе работы нам понадобится термоусадка. Приступаем к сборке. Для начала зачищаем оба конца кусков медной проволоки. Делаем это любым удобным для нас способом. Я предпочел зачистить обычным небольшим ножиком. Вот Далее материал поинтересней. Руководствуемся уже просмотренными видео, где делали выжигатель по дереву. И в середине подтачиваем иглу, чтобы она была потоньше и вроде, чтобы там было самое место нагрева. Ну то есть, где тоньше, там и греется. Усилиями наждачной бумаги и небольшого надфиля я все-таки добился тонкости посередине иглы. Далее, так же, как показывали в видео, в этом месте, где проточили иглу, сгибаем ее. И кусачками откусываем лишнее. В итоге у нас получается латинская буква «В» или римская буква «5». Кому как удобней. Далее берем куски проволоки, у которой мы уже зачистили оба конца, и начинаем ее укомплектовывать термоусадкой. Сначала берем термоусадку, которую можем одеть на этот кусочек проволоки, чтобы у нас по сторонам остались наши зачищенные концы. И далее, подыскивая термоусадку все больше и больше, усаживаем ее на эти куски проволоки. В итоге у нас получится вот такие небольшие скалочки. Ну или ролики. По ходу дела, чтобы не переборщить с утолщением, прикидываем, как это будет у нас смотреться внутри металлопластовой трубки. Далее, когда уже видим, то, что оба наши валика, которые получились из проволоки, практически плотно залезают в трубку, мы одеваем еще одну термоусадку, которой зажимаем оба валика. В итоге у нас получается... Такая контактная площадка, с одной стороны для крепления жала, с другой стороны будем подпаивать провод, который подключим к блоку питания. Лудим концы проволоки с одной стороны и подпаиваем к ней зачищенные концы провода. Также паяные концы провода прячем в термоусадку, чтобы у нас не было наружу ничего оголенного. Далее берем латуневые зажимы и приступаем к креплению самого жала. Ну и последним шагом подключаем к другому концу провода штекер для подключения к блоку питания. И вот здесь, ребят, хочу рассказать про два «но», которые у меня возникли при просмотрах других видео по изготовлению выжигателя по дереву. Первое. Вот так в середине затачивать иглу. Я не знаю, может быть, конечно, я перестарался и сильно тонко ее переточил. Но хотя сомневаюсь, потому что внутренний диаметр иглы я не сильно тронул. В видео иглу стачивали в середине до тонкой полоски. То есть весь внутренний диаметр иглы он был сточен. Как я вам сейчас показывал, я делал то же самое. И в итоге при подключении, при напряжении 2,5 вольт, у меня просто сгорело это место, где была заточена игла. То есть таким выжигателем я даже не успел попользоваться. Успел только пару раз прикоснуться к фанерке. Далее я выкрутил эти два куска от иглы. Взял еще одну иголку и просто ее согнул пополам. И также закрепил в зажимах. Теперь вторая сказка про такие вот выжигатели с иглой, которая мне понравилась там, из любительских видео. Это то, что человек там сделал точно такой же выжигатель с, так... с такой же иглой. Но ну, не точно такой же, у него технология немножко другая. Но смысл тот же. Нагревательный элемент – игла от шприца. То есть он сделал выжигатель и говорит. Выжигатель по дереву. Нам понадобится паяльник, старый ненужный блок питания от мобильного устройства. Лично у меня валялся ненужный блок питания от айфона на 5,1 вольт и на 2 ампера. По-моему, это довольно неплохо. Ну, думаю, ладно. Блок питания у меня 10 ампер. Думаю, посмотрим, сколько жрет этот выжигатель по дереву. Подключил, прибавил напряжение, чтобы игла раскалилась до красного, не до белого, иначе мы ее сожгем. Она у нас также перегорит. И смотрим на блок питания. Выжигатель у нас ест при 3 вольтах 10 ампер. Даже 10,5. Что в принципе логично. Для нагрева нужен хороший ток. Умножаем 3 на 10. Не будем брать эти десятые части. Получаем 30 ватт. Кушает наш самодельный выжигатель. Но в принципе выжигает... Очень замечательно, сразу вспомнилась ностальгия с советских времен, когда мы в детстве пользовались такими выжигателями. И если кто захочет делать, имейте в виду, игла должна быть цельная, потому что сгорит самый тоненький участок иглы, и этот выжигатель кушает достаточно много тока. Еще пробовал вместо этой иглы, вроде чтобы тока кушал поменьше, поставить нехромовую 0,4 нить. Но, к сожалению, она вроде сначала такая более-менее тугая, но как только нагреется, она становится ну, практически жесткостью с волос. Ну, в общем, ни о чем. Любым, даже малейшим прикосновением к фанере, оно просто гнется. А вот этот выжигатель именно похож на те, которые у нас были в детстве, в советское время. И знаю, сейчас некоторые подумают, типа, 30 ватт можно же просто увеличить напряжение и убавить сток, получится те же 30 ватт. Но, ребят, нагрев